я иду сразу же записывать для вас новое видео. Итак, значит, нам нужен чит, он у меня уже скачен. Также ссылочка на него будет в описании. Тут у нас пишется, выберите язык, который вам будет удобен. Либо английский, либо русский. Для меня, конечно же, будет удобен русский. Пока что повторюсь то, что ключ не нужен. Чтобы зайти в чит, просто нажимаем логин и мы заходим. Сейчас ждем, пока он загрузится. Все отлично. Теперь вот это стираем, оно нам не надо. А После этого нажимаем Inject. А значит, смотрите, у кого на Inject так же, как у меня, не работает, скачиваем вот это приложение по ссылке в описании. И перед тем, как нажимать Select DLL, скачиваем чит и переносим папку с читом на рабочий стол. После того, как перенесли папку с читом на рабочий стол, нажимаем Select DLL. После этого рабочий стол, а заходим в папку с читом, Выбираем вот этот файл, нажимаем открыть, потом Roblox и инжект. Так, все, ждем пока у нас заинжектится. Сейчас должна появиться иконка. Да, все, иконка появилась, отлично. И этот скрипт, получается, находится в самом чите. Заходим в скрипт пак, потом в City и нажимаем GUI. Так, ждем пока загрузится. Сейчас у нас появится чит. А, тут очень много функций, как видите. А, первая вкладка, это, получается, все функции для машины. Я думаю, ее можно пропустить. Она особо не интересная. Так, вот это давайте пока что закроем. Так, есть SP. Давайте включим. Как видите, все работает. Отлично. Получается, тут полицейский. Тут криминал. То есть преступник который еще не сбежал, вот там Преступник, который сбежал уже, а потом видно даже героев. Ну, в принципе, как видите, здесь все работает. Отключить я не знаю. Отключить, ага, нельзя. Все я понял. Так, нажимаем Give Game Pass. Это вам дается Game Pass, потом Give Jetpack, Давайте проверим. Ну, как видите, все работает, отлично. Так, ну-ка. Да, он работает, можно лететь, это хорошо. Так, идем дальше. gif это получается... Он у вас получит яйцо, которое сейчас, ивент э, идет. Он еще пока что не закончился. Хотя уже, по-моему, больше месяца прошло, если не ошибаюсь. Вот, он получает 100 эвентовское яйцо. Возьмет. Так, ноу-клип. No Давайте проверим. И также есть jump и speed. А, смотрите, вот такая у меня сейчас скорость бега. Прибавляю скорость. И, как видите, бегаю намного быстрее. И noclip, как видите, тоже работает. Давайте его отключу. И вот сейчас я не смог никак пройти через стену, как вы могли заметить. А прыжок давайте я вам сейчас покажу. Вот такой у меня стандартный прыжок. Прибавляю. И вот такой у меня прыжок теперь стал. То есть намного больше. В несколько раз. Также смотрите, тут есть функция, которая закрывает полностью вот эти все панельки. Вы нажимаете сюда и выбираете букву либо же цифру, на которую хотите, чтобы он закрылся, допустим, я поставлю на английскую Z. Так, все, поставил, нажимая Z, как видите, пропал, нажимая Z опять появился. Так, идем дальше. Оружием. Так, ну давайте ак 47 получим. Так, ждем, пока он возьмет. Все, взялся отлично. Вот он у нас появился. Так, давайте я скорость бега немножко поменьше сделаю. Ну вот так, я думаю, сойдет. А, давайте ганмод X20 сделаем. И кстати, на 10 больше, чем в других скриптах. Обычно X10, а тут X20. Так, давайте проверим. Ну, как видите, он работает. Получается, я сразу с одного выстрела несколько пуль выстреливаю. Как видите, все работает. Отлично. Так, давайте идем дальше. Фарминг. Это фарм XP. Тут, получается, два фарма. Стандартный и V2. Я их не проверял. В принципе, можете сами проверить. Я думаю, я думаю, они работают. Авторест. Я думаю, тоже работает. Но, насколько показывает практика, я когда пробовал авторест включать, то на всех скриптах всегда кикает. То есть, он пофикшен, я думаю на всех скриптах, так что, в принципе, ну, можете проверить, я думаю, может быть, будет работать. Keep Inventory, это я не знаю, что это такое, давайте включим. -хм. Что-то ничего не появилось, ладно. А, protect. Характер. А, все, я понял. Это, короче, обеляет моего персонажа. И получается, чтобы никто не понял то, что я читер и читерю. В принципе, прикольно. Обычно полностью персонаж обеляется, а тут еще на голову что-то одевается. Прикольно. Так, ТП. Ну, в принципе, я думаю, телепорт это 100% работают. М -м, давайте это в банк ТП. -хнемся. Ага, как видите, я ТП. -хнулся, все работает. Отлично. Ага. И также почему-то в какую-то квартиру попал. Странно. Давайте казино. Я почему-то попадаю в какую-то квартиру. Странно. Ну ладно, в принципе, я думаю, это скоро пофиксит, но... В основном, ТП у нас работает. Также можно телепортироваться к другим игрокам. Так, админ. А, тут довольно много функций тоже. Kill All, это получается убить всех. Ну, давайте проверим. Я не знаю, будет работать или нет. Так, все, я нажал. И, по идее, все должны сейчас... Заспавнятся в тюрьме. А, да, кстати, смотрите. Они вроде бы как убиваются. Остался вот только один. А все другие никнеймы они пропали. Ну-ка, что там в чате пишут? Давайте глянем. Так, ну, пока что не пишут то, что, типа, тут читер зашел. Всякое такое. Так, ну слушайте, остался один игрок, получается. А остальные куда-то все пропали. Скорее всего, они умерли. А, давайте заново а, включим эту функцию SP. Да, все-таки а, некоторые умерли. Но некоторые нет. Короче, не на всех, я так понимаю. Работает эта функция, но она работает. TP Autumn Cargo Plane. Это получается. Я либо телепортируюсь к самолету, либо самолет к телепортируется ко мне, но его пока что нету, я не могу проверить, получается. Достроит, а, получается, все сломается, вся карта, я так понимаю. Краш сервер, это сервер крашница. Так, какое-то радио, но ну, я не буду тоже проверять. В принципе, можете сами проверить. А, Fire Fireball аура, давайте включим. Я так понимаю, у меня огненная аура должна быть, а, либо же на ком-то другом давайте сейчас проверим так вижу ближайших игроков так но ну, что то как то смутно работает может быть вообще не работает так я не знаю недалеко он там или нет нет вроде близко давайте включаем и что то не работает так ну ладно а, давайте в принципе убьем героя все, как видите, за несколько секунд, за 2-3 секунды я его слил. Отлично. Так, следующая функция. А, сервер Any. Не знаю точно, как это переводится. Не буду пока что проверять. Destroy Player. Это получается, я так понимаю. Ага. Все, понял. Эта функция, скорее всего, действует только на мне. То есть я убил себя. Гру грубо говоря, на других, по-моему, не действует. Давайте заново SP включим. Так, что-то не работает. Хм. Странно. Ну ладно. А, нет, все включилось, вижу. Только почему -то только один а, игрок показывается. Ну ладно. Это не суть. В чате там ничего не пишут. Нет, ничего не пишут. Идем дальше. Uh, Destroy Player, получается, смотрите, Des Destroy Players, это я, скорее всего, убиваю себя, я так понимаю, если те сейчас в тюрьме не появились, то значит эта функция только нам не работает, также можно uh, любого другого убить, в принципе, давайте сейчас проверим, я думаю, эта функция uh, должна работать, так, заново давайте, я думаю, включим SP, Так, ну слушайте, большинство, кто был за преступников, они почему-то появились в тюрьме. А, нет, все, все-таки функция эта работает на всех, я так понимаю. Потому что, смотрите, видите, в чатике пишут то, что читер, хакер. Давайте сейчас попробуем функцию опять эту проверить. Просто прибежим в тюрьму, где у нас сейчас все сидят. И нажмем опять Destroy Players. Так, давайте бежим. Так, нам нужен ноу no клип. Включаем. Все, включили. Забегаем сейчас в тюрьму. И включаем эту функцию. Так, вот тут два челика. Нажимаем. Оп. Угу. И она, походу, на мне только работает. Скорее всего. Так, давайте клип no отключим. И заново SP. Пока что не работает, ну ладно. Короче, не суть. Давайте, в принципе, попробуем убить вот этого полицейского. А, пишем сюда его никнейм. Так, какой у него там никнейм? Плохо видно. Давайте я забегу, чтобы получше было видно. Ага, он наоборот ко мне бежит. А нет, не ко мне. Так, отключаем ноу-клип. No Так, все, вижу ник, пишем поке. Блин, не видно до сих пор. Давайте туда через панельку. Так, у него ник поке, поке, поке. Так. 6 так все написал и давайте попробуем его слить М -м, походу не получилось либо получилось что то я до сих пор не пойму давайте сейчас быстренько прибежим к нему нет походу я опять себя убил ну ладно фикс этой функции Кил аура. Это типа аура, которая убьет других, я так понимаю. Ну ладно. Кстати, как и замечаю, почему-то все опять сбегают по новой. Скорее всего, Destroy Players все-таки работает на всех игроках. Также можно любить, убить любого игрока. Давайте опять проверим все-таки Destroy Players. И заново сейчас включим с вами SP. И на этом, я думаю, мы с вами закончим. Все оставшиеся функции вы, в принципе, сами сможете проверить. Так, включаем SP. Как видите, пока что никого не показывает из своих. А вот, уже один заспавнился. Давайте заново SP включаем. все таки я так понимаю, их по очереди поочерёдно убивает. То есть не сразу всех, а по очереди. И, как видите, они все спавнятся опять здесь, в тюрьме. Как видели, там около 3 или 4 игроков сбежало, но их опять убило. То есть я их убил. А, да, пишут то, что хакер. Все-таки эта функция работает на всех. То есть можно всех сразу убить, убить только поочередно. Так, ну в принципе на этом, я думаю, можно заканчивать. С вами, как всегда, был Айсбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.